В этом видео я покажу несколько способов заморозки зелени на примере укропа и петрушки. Зелень можно заморозить просто в нарезанном виде. В виде кубиков с водой. Они отлично подойдут для заправки первых или вторых блюд. А также кубики зелени с маслом. Их можно использовать для заправки отварного картофеля, любого гарнира. Они идеально подойдут к запеченной рыбе или жареному мясу. Замороженная зелень это очень полезная заготовка. Для начала любую выбранную для заморозки зелень необходимо тщательно вымыть под проточной холодной водой. Далее расстелить чистое кухонное полотенце, выложить мытую зелень, промокнуть от капель воды и оставить сохнуть. Далее нужно отрезать лишние стебли и мелко нарезать листья зелени. Переложить зелень в чистый полиэтиленовый пакет. Можно сделать даже смесь укропа и петрушки в одном пакете. Завязать пакет с зеленью, приложить этикетку с указанием продукта и срока годности и плотно упаковать в еще один пакет, так как зелень очень ароматная и ее запах может распространяться на другие продукты. Отправить заготовку в морозильную камеру на длительное хранение. Для второго способа заморозки промытую и нарезанную зелень сложить в сито или дуршлаг. В этот раз я решила сделать смесь укропа и петрушки. Обдать зелень кипятком несколько секунд и дать воде стечь. Под воздействием кипятка листья станут мягкими, их объем уменьшится в 3-4 раза и их легко получится уложить в формочки для заморозки кубиков льда. В каждую ячейку нужно налить воду так, чтобы она полностью покрывала зелень. Поставить форму в морозильную камеру на 3-4 часа при температуре минус 18 градусов. Когда вода с зеленью хорошо замерзнет, кубики можно извлечь из формы, поддев их ножом или сильно ударив об доску или столешницу. Замороженные кубики зелени сложить в пакет, плотно завязать. Потом приложить этикетку с указанием продукта и срока годности и плотно упаковать в еще один пакет. Отправить в морозильную камеру на длительное хранение. Для третьего способа заморозки – вымытую, просушенную и нарезанную зелень сложить в глубокую миску и добавить мягкое сливочное масло. Тщательно перемешать. Разложить массу в ячейке для заморозки кубиков льда. Поставить форму в морозильную камеру на 3-4 часа при температуре минус 18 градусов. После того, как кубики полностью замерзнут, их нужно достать из формы и сложить в пакет для хранения. Приложить этикетку и снова упаковать в еще один пакет. Замороженную зелень со сливочным маслом убрать в морозильную камеру на хранение.